Всем привет! Вы на канале как заработать в интернете и сегодня у меня на обзоре новый проект. Это не китай проект, который там будет работать три-четыре дня. Это что-то новое, что-то лучшее. Как минимум стоит вашего внимания. Давайте сейчас перейдем в телеграм канал и вы поймете про что я говорю. Вот я здесь опубликовал пост. Здесь полностью вся вся информация про данную площадку, про данный проект. И это мой коллега вот, э, скинул, скинул мне выплаты свои по предыдущему проекту. Смотрите, так само этот предыдущий проект он еще работает. New Newman Wallet как-то так он называется. И он говорит, это те же разработчики, те же админы. Ну все нужно проверять. И если вы будете делать какие-либо инвестиции, все на ваш страх и риск. Я лишь показываю, рассказываю, где можно заработать. Ну, в общем, смотрите, какие выплаты: 520 долларов, 80, 187, 220. Вот здесь вы можете увидеть 1220 долларов, 125, 143, 120, 520. Это не нарисованность скриншот, это так и есть. Все, вы в интернете можете найти, посмотреть. Вот здесь выводы видите. То есть проект, как минимум, стоит внимания. В телеграме я полностью все об этом проекте расписал. Также в нем есть вот группа. Смотрите, общая группа. Есть это телеграм-канал. 21 тысяча участников здесь. Все здесь на каком-то или испанском языке, или на английском. На английском языке здесь да, группа. Вот здесь они, у них какая-то гостиница или отель. Вот здесь они публикуют. Ну, в общем, информации здесь очень много. Также есть арабская группа. Вот здесь все на арабском. Давайте сейчас покажу вам, что здесь по трафику. По трафику здесь тоже все в порядке. Коста-Рика, вот видите. Коста-Рика, Джордан. То есть это не какой-то там хайп Китай, который там 3-4 дня проработает и соскамится. Вот видите. Трафик здесь вот Коста-Рика 90%. И если мы более детально посмотрим, что-то они там в октябре запустились. Ну, здесь вообще трафик ни о чем. В ноябре у них была остановка. В декабре они только начали свою работу. И то здесь цифры меньше. Здесь показывает 30 тысяч. Ну, здесь по факту меньше. Ну, сами понимаете, в декабре праздники. И все такое. Ну, по факту они только начали работать. Также у них вот есть сертификат который будет работать еще 297 дней это очень радует то есть ребята здесь пришли в долгосрочную работу есть у них вот еще домен, который зарегистрирован на два года твиттер также есть я уже тут все посмотрел здесь вот публикуются посты вот это у них движ был перед новым годом вот здесь ребята все-таки довольны не знаю какая-то страна вот видите елочка новый год и у всех эти приложения открыты вот они есть на фейсбуке то же самое они здесь публикуют также вот есть видео здесь интересное, можете посмотреть здесь по английскому языку понимают и так вот что касается YouTube. здесь также вот две недели назад видео вот две недели араб снимают вот этот человек меня сюда позвал пригласил он в предыдущем проекте который еще работает вот это его выплаты были можете вот прийти подписаться на его канал в общем вся информация вот более подробно у него есть про предыдущий проект ну и про этот проект он мне рассказал и говорит, хочешь заработать денег заходи мы здесь заработаем ну, в общем что касается youtube вы все видите вот здесь Люди публикуют видеообзоры. обзоры. Давайте, кому это все интересно, приступим к регистрации. Здесь не так, как в Китае проектах. Здесь нужно вводить именно свой номер телефона. Так как на номер телефона придет подтверждение. Выбираете здесь свою страну, с которой вы там находитесь далее. Прописываете номер телефона, нажимаете Get the verification code. Вам приходит код на номер телефона, вы сюда вводите подтверждаете свой номер телефона далее вы вводите юзернейм я вот ввел Байков придумываете пароль электронную почту здесь у вас будет код пригласителя то бишь мой и нажимаете кнопочку регистрация далее вы попадаете вот такой вот кабинет я вчера уже ночью сделал здесь пробный депозит переходим вот на home домашнюю страницу можно вот переводчиком перевести в дом от мы переходим и здесь вот мои стратегии вот мой работающий депозит на 200 долларов сейчас за этом видео вам еще продемонстрирую как это все работает и здесь можно вот, э, закинуть к примеру деньги да и через сутки их просто забрать и забыть про данный проект заработать немножко и забыть ну зачем она надо мы здесь будем работать по сложному проценту и зарабатывать как минимум в этом проекте месяц, а то и два. Давайте сейчас все по порядку. Вот когда мы переходим в дом, домашняя страница, мы можем нажать часто задаваемые вопросы. Здесь вот о компании, здесь очень много всего расписано. Далее вот, что такое качественная торговля, преимущества. Ну здесь очень много всего также вот здесь есть документы компании. Вот они. Здесь все есть у них. Там тоже все четко расписано. Далее. Идем далее. Выходим назад. Вот есть руководство. Здесь также куча всяких видеороликов. Здесь рассказано, показано, как здесь инвестировать, как здесь зарабатывать. Здесь есть партнерская программа. Она на 5 уровней. Первый уровень 10%. Второй уровень 8%. Третий 5%. Четвертый 2%. И пятый 2%. И здесь будет ваша партнерская ссылка. Копируйте, передаете друзьям знакомым, и будете зарабатывать за счет того, что они зарабатывают здесь. Далее здесь есть еще вот стратегия Давайте сейчас я вам покажу, как пополнить счет, а потом мы выберем стратегию для заработка. Здесь вот подвязаны биржи и курсы здесь вот соответствуют действительности вот на финансах, да? К примеру биткоин стоит сейчас 18820 такой курс и на Binance, вот на хобби и вот хорошо это кекс да это биржа кекс все здесь короче подвязано под бирже все нормально курсы все действительно есть раздел новости здесь очень всяких много новостей все на английском и мой кабинет Итак, так моем кабинете чтобы пополнить здесь счет нам нужно нажать кнопочку перезарядка нажимаем ее вводим сюда сумму давайте пополним на 15 долларов нажимаем здесь перезарядка здесь у нас qr-код и ваш номер кошелька нажимаем вот на перезарядку копируем номер кошелька открываем тронлинг вставляем кошелечек проверяем все правильно нажимаем здесь next на 15 долларов нажимаю здесь сцен и подтвердить так транзакция успешно так возвращаюсь на главную что мы здесь еще имеем снять со счета кнопочка вот здесь это я вам покажу как выводить деньги в следующем видео далее мы здесь можем переводить деньги между пользователями вот, например, у вас на балансе есть 500 долларов вы кому-то хотите перевести Вводите сюда ID пользователя, сумму перевода, платежный пароль и переводите деньги. Далее здесь будет ваша команда. Здесь проверка Google. Вы здесь можете установить двухфакторную аутентификацию. Советую всем ее установить, чтобы вас не взломали. Далее политика конфиденциальности, репортаж, обслуживание от клиентов. Здесь есть Telegram. Кому что непонятно. Переходим в бота и задаем любые вопросы, спрашиваем, потому что непонятно. Также ссылка будет на русско-украинский чат в описании. Можете перейти туда и также задавать вопросы. И здесь есть валют адрес Его нужно привязать для вывода денег. Давайте его сейчас привяжем. Нажимаем сюда на кошелек. И здесь нам нужно указать свой действующий трц кошелек копируем я все делаю строн линка нажимаем сюда и здесь у вас здесь прописан номер телефона вам нужно нажать get the verification code нажимаем сюда и сейчас мне на телефон придет код подтверждения вот он пришел и нажимаю кнопочку submit. Итак, мой кошелечек привязан, могу его удалить новый я так понимаю привязать перехожу вот назад так, обновим страничку вот видим мой баланс уже пополнился и теперь я вам покажу как мы здесь будем зарабатывать переходим вот на главную нажимаем home и здесь вот наши стратегии давайте переведу страничку выбираем вот здесь подробнее здесь мы можем сделать инвестицию на два часа ну мне это как-то ну, интересно через два часа опять заходить сюда опять делать новую на 12 часов, на 24 часа и на 72 часа. Ну, как говорят ребята, что на 24 часа самая выгодная стратегия. Нажимаем вот на 24 часа. Здесь доходность от 2-4% до 2,7% в сутки. Здесь мы можем прочитать подробнее. Здесь так само можем про стратегию подробнее прочитать. Нажимаю здесь вот все, 15 долларов, и нажимаю здесь начинать. Успешно заказано. И вот мои стратегии. да Вот на 200 долларов и на 15 долларов. Вот такой, друзья, интересный проект. Кому он интересен, все подробности будут в описании и в закрепленном комментарии. Также в телеграм-канале. Кому это все интересно, кому интересно. Таким способом зарабатывать деньги, всех приглашаю в свою команду. На этом у меня все, всем желаю хороших больших заработков и всем пока.